Здравствуйте дорогие друзья! На связи Ростислав Франскевич и сегодня я хочу рассказать всю правду о проекте Joborex. Как мы видим, число участников здесь постоянно растет и уже перевалило за 155 тысяч. Условия здесь предлагают очень хорошие. Каждое задание оценивается в 1.44 доллара вот Задания, на мой взгляд, такие достаточно странные. Давайте ради интереса сделаем одно задание. Задание. И вот таким образом выполняется задание. Идет рабочий процесс. Здесь, конечно же, существует система бонусов за привлеченных вами пользователей. Хорошая реферальная программа. Ну, в общем, заработок сулят очень и очень Хороший. Вот задание таким образом будет идти. Оно закончится, вот я на втором ранге. И начислится 1,44 доллара. У меня 6 заданий. Вот сколько я могу зарабатывать ежедневно, можете посчитать. Все это начисляется. Собственно, вывод средств происходит на кошелек BetraMoni. Интересный такой кошелек, малоизвестный. И это действительно происходит очень просто. Вывод средств вы подтверждаете и каждое 18 число месяца ежемесячно происходит вывод средств на этот кошелек. Это в интернете есть, и видео такие есть. Вывести туда можно, но вопрос нам же нужно вывести на какую-то платежную систему, чтобы обналичить вот в этом вопрос Да, предлагают здесь инвестиции, предлагают поднять доходы. Смотрите, какие ранги, випы с многочисленными плюсами и стоимость от 248 долларов аж до 2700 долларов. И самые интересные люди покупают. Я хочу показать все-таки об этом проекте всю правду и восполнить этот пробел в интернете. Я постараюсь вывести деньги с бетрамони кошелька на ваших глазах на кошелек WebMoney. Вот видите, мне зачислилось полтора доллара. Зайдем в вопросы и ответы и нам предлагают здесь, как мы можем сделать перевод с бетрамони на Perfect кошелек. Сделать обмен можно при помощи автоматического режима за счет сервиса пм в данный обменник проверенный, не обманывает. Ну давайте перейдем на этот обменник, собственно. Вот он. Конечно, хотелось бы узнать о нем чуть побольше. Просьба публиковать отзывы о работе нашего сервиса на... Перейдем по этой ссылочке. Что мы здесь видим? Шесть дней назад полулохотрон лохотрон работает только в одном направлении, не советую, поберегите свои деньги, служба поддержки не реагирует, принимает мгновенно, а вот обмену нифига не переводит. В общем, обходите стороной. У меня система не принимает мастер-кей, написала в поддержку три письма, но ответа не получаю. Ну кто может подсказать? Никто не может подсказать. Можете проститься со своими денежками, вы их не выведете, на том и держится эта система обмена. Оплатила заявку на обмен 100 долларов на Perfect Money. Со счета BetroMoney деньги списали мгновенно на Perfect. Уже третий день не засчисляются. Ни службы поддержки, никаких сообщений от сервиса, безобразие. Перевод 138 долларов на PFX. Вторые, вторые сутки денег нет. Приведут ли вообще Службы поддержки нет. Подтверждение перевода нет. Не обменивайте у них. У меня система не принимает мастер-кей. Написал в поддержку 5 писем, но ответа не получаю. Кто может подсказать, как мне вывести деньги? из бетрамонии здравствуйте я до сих пор не получила 152 доллара на мой счет в perfect где мои деньги пожалуйста разберитесь у меня система не принимает мастер кей далее у меня перевод 200 долларов на п вторые сутки денег нет и переведут ли вообще С, служба поддержки нет Подтверждение перевода нет, ВО попали. У меня тоже не поступило 152 доллара на Perfect 3 сутки, хотя взяли процент, написали, операция прошла успешно, где их искать неизвестно, помогите. Хотелось бы узнать подробности о переводе денег через ваш обменник. Не поступили до сих пор средства на Perfect кошелек. В чем дело, прошу ответить. Более месяца не могу на сервисе PMConvert.com сделать обмен BetRamoney USD на Pf. Конечно. Да, у меня система не принимает мастер-кей. Написал поддержку 5 писем. В общем, вот, видите, Сергей Соколов пишет, это целая схема. В этой схеме самое главное звено обменник FX. Именно он и выводит все деньги с BetRamoney. Когда захочет. И это его типа филиал. Но сама бетрамония это просто обычный кошелек, в который заводятся деньги с левых оборотов. А народ прокручивая колеса их как бы легализует. И получает за это деньги. И стабильно выводит на эту бетрамонию. Но на этом все и заканчивается. И ни один чудак с этого сайта ничего не выведет. Кроме админа всех этих пяти сайтов лохотронов. Да, это бесполезно. Действительно это так. Отзывов хороших здесь нет. В общем, смысл в том, что деньги не поступают с бетрамони. У меня это то же самое было, я уже пробовал. И мастерки плюс ко всему ста становится не подходит. Хотя у меня он вот здесь. Очень хороший сервис для сохранения всех паролей. Я гарантию даю, что ничего не утеряно, все было точно. В общем, на этом обменнике я даже пробовать не буду, хотя, видите, пишет наш сервис, что обменник проверенный и не обманывает. Фэкс еще такой, о котором сейчас было сказано, он вообще здесь с бетрамони ничего не переведешь. Только можно на бетрамони завести, завести то можно, а вывести нет бетрамоне отдать нельзя перевести. И еще есть такой обменник ROCKETCH точно как кам. Так. Собственно, вот я на нем уже начал работу. Попробуем отдать бетрамоне 50. Да, у меня вот пожалуйста, я работал несколько месяцев. На этом сервисе не вкладывая, я постепенно набрал необходимое количество средств, перевел действительно без проблем на Бетрамуни. У меня видите 151 доллар здесь. Сейчас мы ради правды будем ими или жертвовать. Да, Хотя они и так не мои. Так. Ну вот, 50 попробуем. Получаем, переводим на вебмани долларовый кошелек. 44,5. Указываю свой счет, свой e-mail. С учетом комиссии 50,5 они возьмут. Правилами согласен. Попробуем обменять. Кстати, давайте еще посмотрим правила. Что у нас здесь есть. Словие соглашения. Предмет дополнения. Все это стандартно. Ну, такого что-то особенного ничего и нет. Какие у них ограничения по обмену? Не вижу я ограничений по обмену. Хорошо. Будем пробовать обменять. Нажимаю обменять. Опаньки! Минимальная сумма для обмена 100 батрамони. Очень интересно. Очень тоже наводит на какие-то размышления. Хорошо, у нас есть 100 бутраммоний. Попробуем это сделать. Минимальное 100. 101 с учетом комиссии. И эта сумма у нас есть. Так, 89 я как бы должен получить. Пробуем обменять. Обмениваем. Отдаете 100, получаете 89, кошелек мой, e-mail мой, заявка ожидает оплату, Плату не, так, заявку необходимо платить в течение 30 минут, перейти к оплате, переходим к оплате, реквизиты наши все верны. пожалуйста войдите чтобы продолжить процедуру оплаты хорошо войдем и нам здесь предлагают вести тот самый пресловутый мастер кей на который было очень много нареканий мастер кей как я сказал исключено ошибки здесь исключены у меня очень хороший сервис на котором хранятся эти вещи вот наш бетрамоний, имя, пароль. Ссылочка я здесь записал, сразу записал свой кошелек. И мастер-кей 278. Вот он. Да, 278. Теперь мы подтверждаем. Это мы подтверждаем. Еще раз переведем, чтобы было все точно. Нажал подтвердить. Вы подтверждаете, что вы прочитали информацию. Конечно, помните, что все платежи необратимы. Безусловно. Хорошо. Подтверждаю. Опаньки. Давайте мы это переведем. Operation fault. Так. Что они нам дают. Операция провалена. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нашей поддержкой для решения вашей проблемы. О вашей поддержке мы примерно уже все знаем. Я писал неоднократно. Это абсолютно бесполезный вариант. А неверный мастер-кей, и через 5, через 5 раз неправильного ввода главного ключа ваш счет будет заблокирован в течение 24 часов. Это я тоже проходил. Сейчас мы можем вводить 5 раз правильный мой мастер-кей. процентов правильный. И видите, отсюда ничего не выведешь. Новый мастер-кей получить опять же невозможно. Кстати, и служба поддержки этого говносайтика молчит. Действительно, с этим сайтом надо что-то делать, надо его как-то закрывать. Это безобразие. Люди платят немалые деньги за эти акционные вип-ранги, и это безобразие продолжается. Они спокойно продолжают работать и наращивать количество участников, которые в погоне за легкими деньгами теряют только деньги и минимум, что теряют это время. Итак, друзья мои, я не вижу больше смысла... Рассматривать этот проект. Это проект лохотрон. Стопроцентный лохотрон. Вот. Хочу, чтобы об этом знали вы точно. Есть хорошая система. Действительно есть, если есть желание зарабатывать, ребята, есть отличный проект, набирающий силы. Вот. Я о нем напишу в описании под видео. Там где действительно я зарабатываю. Недалеко вчера заработал половиной тысячи российских рублей. И каждый день не менее тысяч. Проект реальный, проект классный. И действительно там мы будем зарабатывать все. Об этом проекте надо просто забыть. С вами на связи был Ростислав Франскевич. Я желаю вам всего самого наилучшего. И до новых встреч.